Несколько слов. Андрей андрей чем не заниматься? Ну, вот вам хочу сказать: существуют цифры. Если сложить дату рождения и год рождения так, чтобы получилась цифра от 1 до 9, то у вас получится ваша персональная цифра. Итак, цифры от 1 до 9. И от одного, цифра от 1 до 9, от 1 до 5 это больше предпринимательство, творчество, выступление перед людьми, от 5 до 9 это управление и приумножение. Итак, от 1 до 5 этим людям хорошо предпринимать, но тяжело управлять цифрам от пяти до 9 тяжело предпринимать но легко управлять поэтому если у вас девятка вам необходимо стремиться к тому чтобы управлять бизнесом вот если вы единичка сами подстригайте если вы девятка открывайте салон садите людей становитесь администратором и следите за тем чтобы